Итак, привет всем! Сейчас мы будем проводить розыгрыш вот этого медведя. Видно его не видно? Вот такой медведь. Вот такой. Для этого заходим на сайт. У меня уже открыт ранстуфру. генерируем случайный, на выбор случайного числа. У нас от 1 до 20 будет. Сгенерировать. Хоп. Номер 7. Заходим на страничку нашего розыгрыша. Кто у нас под номером 7? число под номером 7 у нас Ирина Дерицкая. Ура! Ирина, поздравляем тебя. Пишем в личку свой адрес, координаты. И получаем медведя. Все, всем благ.